Вечером 7 мая граждане Узбекистана устроили футбольный матч в Домодедово. Из-за игрового эпизода между ними возник конфликт. Он перерос в драку, во время которой один из мигрантов достал нож. В итоге четверо игроков получили серьезные ножевые ранения. Сейчас они находятся в реанимации местной больницы. Согласно уточненным данным, гастарбайтеры играли возле дома на бульваре строителей.